Какой Песик, песик, песик, привет. Привет. Как дела? Что делаешь? О, тихо, тихо, тихо. Все, хорош. Ого. Кресло-качалка. Многие из хижин были либо размародерены, либо абсолютно пустые, а в некоторых все-таки сохранился быт исчезнущих жильцов. По этим незначительным деталям можно лишь отдаленно составить картину прошлой жизни их хозяев. Когда-то в этих домах были праздники, кто-то весело отмечал Новый Год или День Рождения, кого-то вечером под свет свечи или красиновые лампы ждали родные. Сейчас же в этих домах живут лишь пустота и разруха. Новый Завет Псалтир Наверное, здесь была какая-нибудь бабушка. Слышишь, керосиновая лампа целая и часик. В принципе, я здесь не заметил этого света, лампочки. Наверное, она для да, вторая часть. Еще одна тоже керосинка. Ну одна. Это... Слушай, она, по-моему, даже нет спичек с собой. Нет. Но она рабочая. Пахнет керосином. А вот вторая часть нужна. Класс. Тут тоже часть от керосинки, наверное, она вот так и делать. вот чуть И причем в городах вот именно самые нетронутые дома в городах находятся. Не знаю почему, обычно же. наоборот все. Кстати, календарь 2015 15 -го года висит. Значит, не так давно. Что, за два года он в такую ропу, что ли, превратился? Тут много фотографий, кстати, эти фотографии? Я такие фотографии у меня до сих пор лежат, и никогда бы их не бросил. это вообще старая фотография 56-ой год Владимир Сергеевич Вале Волин или Вомер Во... что-то непонятно Милые моей сестренки Таси от Клавы 62 второй год детская вышивка. Будем искать обходной путь, надеюсь не потонем. Господи детские куклы без глаза глубоглазы кукла пират когда-то этой куклы поиграли последний раз не оставили Видимо, решив, что в следующий раз поиграют, но больше и не играли. Кроме наших следов тут вообще никаких нету А в доме стоит вообще порядок Ну, дверь взломана Дверь, да, спинка вынесена Да, дверь выломана. Я следов не заметил на улице тут. Странно, очень странно. Карта висят. Карта Липецкой области. Земной шар детские игрушки стоят на полках ветеранов уважаемый афанасьев Василий Афанасьевич поздравим вас с днем света советской армии. Пожелание. Ого! Открытка. 89 год с новым годом. Василий Афанасович. Минералки. 31 мая. 16 -го года. Здравствуйте, мои уважаемые Маша и Васильев Анасевич. Мама или Маша, тут написано, что-то не Мама, Маша и Васильев С 8 марта поздравления. Год не видно. Открытка старенькая. Ого, ого. Ты, блин, что нашел? Какая-то вырезка с газеты и пять открытки. Очень много открыток. Интересно, почему его взломали? Вроде бы ничего не украли. Ничего не перевернули. Голок с детскими игрушками пришитыми. Ох, -мо. Чувак, по-моему, кочка живет. Жил. протеинчик Продукты оставлены. некоторый мед вижу железный поднос разнос кстати как правильно поднос или разнос ты про что ну вот, про вот такие вот штуки Подноситель под, Поднос или разнос Всегда думаю, поднос как-то звучит Неправильно Да, очень много Плакатов с бодибилдингом И, видимо Кто-то здесь активно занимался Этим делом Да, очень много плаката с боди с бодибилдингом на пакет бумажный игрушки наверху сейчас кто-то там на тетрадке есть у меня нет Ребенок здесь тоже был. Выжиганием занимался. Или не ребенок, потому что 809 год. 1989 год. Уже, по-моему, он не ребенок. сломанный календарь 97 год москва опять же очень много открытых разных Видите, картина Блин. Ну я думаю, если бы хозяева взломали, сами хозяева, то как бы они бы постарались как-то закрыть, заделать, ремонтировать. Опять же, блин, постоянно встречаем эти -э такие дома, когда вот, как будто взломанные, и непонятные какие-то с ними ситуации. Никаких нету. Нет фото никаких не у меня. Дом очень холодный. Ха, часы с кукушкой. нет нет серьезно него ну, твою мать какой ублюдок это сделал Сука. ну кому это понадобилось сломали пианино блин.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 На. Блин, ну все настроение коту под хвост. Вау, кабинет биологии. Блин, я представляю, захожу я сейчас сюда, а тут скелет какой-нибудь стоит. Кирпичей бы навалилось. <смех> О, жидковато. Спинной мозг. Наш отряд носит имя Леони Голикова. Надо сфотографировать. А чуть инфаркт не случился Поставил палочку называется Так, друзья Я прервусь на секунду, кирпичи вытряхну Вау wow. Кабинет биологии Блин, я представляю Захожу я сейчас сюда а тут скелет какой-нибудь стоит Кирпичей бы навалилось <смех> О, жидковато Спинной мозг Так, что это за класс был? Много разных... А, не, это библиотека была, точно Чё-то я туплю исторический класс По-любому это была библиотека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 Ладно, соберись, Руслан, еще один этаж остался. Или что это? Oh, боже, какие низкие потолки? Блин, идешь, а полы скрипят. Такое ощущение, что здесь снимали фильмов ужасов. Как они скрипят. Стоит стол, посередине стул по всей редине всей комнаты. Но как можно не париться насчет этого?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 одному в темноте вот я просто сейчас выключу фонарик посмотрите какая тут темнота да ну я не буду выключать фонарик закрою тебя на... все у меня кирпичей теперь на целый гараж хватит дома блин вы не представляете на улице теплее чем в этом чертовом доме.